Шановные паспортсмены, ось мы же и тут. Таны тут, осека. Вас приветствует театр дрима песни и поэзии Весна. А почему а? весна? Потому что мы веселые и обаятельные. А обаятельные? Так надзвичайно. Команда ⁇ Говори! Здрасте! Дорогие металлурги, а также жены, дети, свекрушки, сестры и братья, невесты. А ты и я от всего сердца поздравляем вас всех с вашим замечательным профессиональным праздником Днем Металлурга. И сегодня нам есть чем гордиться, есть в и тепло, и уют, производство налажено четко, без задержек зарплату дают. И теперь, благодарны мы Богу, созиданием наполним наш труд, на земле на Павушской, как прежде, выплавляют металлы без. Ирдай вернее оставь сюрприз, во какую неведомую какую стране. Так и кто бы так что не говорил, и к чему бы не пришли. А за нами годы славного труда. А вот перед нами дверь практически другую жизнь. И как говорили древние люди, жизнь нам дается один раз, ее нужно прожить так, чтобы там наверху посмотреть, попросили повторить, надеюсь. Праздник, День Неталурка. Я знаю, что пожелать. Так как день неталурка приходится на самый горячий месяц лета, то что же мы можем пожелать? О, конечно, здоровья, успехов, большой зарплаты. А еще, чтобы этот год не остановился. Чтобы на всего удавать было. А еще, чтобы сбылась, что задумалась, что песня рекордилась. А еще. Я знаю, хорошо поработать, значит и хорошо отдохнуть. А где еще летом можно хорошо отдохнуть, если не на понятно? А так же хорошо на море. Горячий песок, теплая вода, холодненькое пиво. Некоторые называют это райское наслаждение. Мы же просто да, баунти. Не напишу! Кого? Винни-пуха! Да что? Хорошо живет на свете. Ну разве мы плохо живем? Солнце, море, песенок. С 10 до 12 кормление и чай. С 12 до 8 вечера отдых в домиках и палатках. С 8 вечера дискотека. Упаса можно? Можно. Но учтите, что с 2 до 3 объекты спасатели. Похожая вечер. Уже голодненького А Что ты такая печальная? О, хорошо а такое. Украинская таможня запретила вывозить сало. Как национальное достояние. Как сильнодействующий наркотик. Как? Так они заворачивают его в бумагу. А так денег не останется и вовсе не уедет! Субтитры время сам поймешь, наверное, что не просто человек, а от Спасибо вам за огненный ваш наш метал такой.